Новогодний праздничный десерт за 5 минут. Мандарины в снегу, который еще раз приготовлю. Для начала желатин заливаем водой и оставляем набухать. Для крема возьмем сметану, добавляем ванилин, сахар по вкусу, перемешаем. Желатин разбух, теперь нагреем его, но не кипятим в микроволновке или на водяной бане. Потом постепенно вводим сметанный крем. Далее берем мандарины, очищаем. Возьмем палочку для суши, но можно обойтись и без нее. Кладем в емкость, например, в бутылку и заливаем. Убираем в холодильник на 1-2 часа. Чтобы достать, немножко нужно ошпарить кипятком. Вытаскиваем, убираем палку и нарезаем. Укладываем на блюдо. Я еще посыпала кокосовой стружкой. И вкуснейший зимний десерт готов. Удивите своих гостей, это очень вкусно. Приятного аппетита!